Здравствуйте, это канал Форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов. Минувшие выходные принесли любопытные новости сразу из двух европейских стран, Чехии и Австрии. В Чехии в результате выборов партия премьер-министра Андрея Бабиша уступила оппозиционному либерал-консервативному альянсу вместе. А в Австрии на фоне коррупционных скандалов ушел в отставку канцлер Себастьян Курц и его место занял дипломат бывший министр иностранных дел Александр Шаленберг. О причинах этих перестановок, этих отставок и проигрыше, а также о последствиях как внутри самих этих стран, так и на международной арене будем говорить сегодня с нашим гостем, политологом Иваном Преображенским. Иван, добрый день. Добрый день, Дмитрий. А, ну вот я сказал о том, что от, ну, вот эти вот события произошли примерно в одно время, а вот можно ли сказать, что это такие звенья одной цепи, события одного ряда, в основе которых лежат похожие причины? Ну, я бы сказал, что, в принципе, глобально, да, безусловно, разница между выборами и добровольной отставкой, причем при сохранении его же партии, как в Австрии произошло, поста канцлера, это очень разные сами по себе события, но в основе у них лежит а, право популисты или уходя, люди теряют власть, теряют власть под давлением, Uh, причем под давлением со стороны общества. Кто-то в результате выборов, кто-то в результате очередного, надо сказать, коррупционного скандала, не первого, uh, в, так сказать, в биографии Себастьяна Курца. И <coughs> в итоге, в, итоге uh, в их странах устанавливается пока сложное какое-то, пытается установиться сложное политическое равновесие. Но в любом случае мы видим, что... А вот эти вот группы влияния, которые строили свою политику на, давайте скажем прямо, на достаточно серьезной нетерпимости по отношению к другим, сделали карьеру в значительной мере на миграционном кризисе в Европе, находились как минимум, скажем так, в рабочих отношениях с Кремлем, это касается также Андрея Бабиши, несмотря на громкий скандал этого же года вокруг расследования взрывов в Вербетицах, где взорвались военные склады, и чешская сторона обвинила Россию. Тем не менее, чешская сторона даже после этого продолжала говорить о необходимости нормализации отношений с Кремлем при Андрее Бабиши. Так что да, это тенденция, которая, возможно... Нет, будет распространяться и на другие страны Центральной Европы. Я думаю, что свою роль, безусловно, здесь сыграл и ковид, потому что популисты проявили себя повсеместно как абсолютно неспособные к нормальному стабильному управлению. И возник запрос на условного профессора в очках, нет, на человека, который, наконец, придет, все разложит по полочкам, и жизнь станет понятнее, потому что людям очень тяжело не иметь возможности спрогнозировать свою жизнь на ближайшие даже несколько месяцев. Европейцы к этому совершенно не привыкли, даже жители Центральной Европы с их специфическим постсоветским опытом. Действительно, не первый коррупционный скандал вокруг Себастьяна Курца, а почему отставка произошла именно сейчас? Велика ли в этом во всем роль вот недавнего, недавней публикации журналистов-расследователей о а досье Пандоры, я сейчас говорю? Я, честно говоря, не уверен, что это напрямую связано. Естественно, как, кстати, и в Чехии, опять же, досье Пандоры сыграла свою существенную роль, возможно, решающую в какой-то момент, потому что на выборах в Чехии ровно за неделю до выборов Андрей Бабиш попал в это досье, премьер-министр, вряд ли это серьезно отразилось на его рейтинге, но с учетом того, что его партия проиграла менее процента на этих выборах, весьма возможно, что это поражение исключительно за счет э, так называемого архива Пандоры, досье Пандоры, соответственно, и в Австрии публикации послед... под такого рода и информация такого рода о политиках, безусловно, могла усилить и без того уже имевшееся давление на Себастьяна Курца. Надо напомнить, что против него уже велось расследование прокуратурой. И э, три оппозиционные партии требовали на самом деле даже скорее досрочных выборов и отставки правительства, а не его ухода. Так что здесь он еще сумел с политической точки зрения не так и плохо выкрутится. А давайте теперь отдельно про Чехию поговорим. Вот Про то, что президент Чехии Милош Земан является, ну может быть, если не другом Путина, то, по крайней мере, в очень теплых отношениях, находящихся с ним. Это все мы хорошо знаем. Что можно сказать об Андрее Бабише? Что это за человек? Какова, ну, что за политическая сила, которую он возглавлял? и Какую политику они проводили как внутри Чехии, так и на международной арене? Ну, во-первых, Андрей Бабиш – миллиардер. Это главное, что следует сказать в первую очередь. Еще недавно второй номер в списке Forbes по Чехии. Сейчас, насколько я помню, пятый. Но, тем не менее, один из богатейших людей Чехии, когда он встречался с Дональдом Трампом, чешские медиа шутили, что... Он приблизительно одного роста, но зато по деньгам значительно богаче президента США. Нет, и маленькая Чехия может хотя бы этим гордиться. А, так вот, богатым он стал на, а, в первую очередь аграрном бизнесе. А, до сих пор существуют разнообразные а, медиапубликации. И появляются новые о том, как он, в принципе, построил свой бизнес, и что там также без коррупции, возможно, не обошлось. Он так и не смог смыть с себя обвинения в том, что он был агентом СТБ, то есть чехословацкого аналога КГБ, в советский период. Соответственно, он известен тем, что у него достаточно серьезно развита, назовем это так, мания преследования, он осуществляет на своих предприятиях слежку за сотрудниками и так далее. Он медиамагнат, как в свое время Сильвио Берлускони в Италии. У него свой большой медиахолдинг. И весь период своего пребывания на посту премьеру он стремился подмять под себя и общественное телевидение, и радио в Чехии, которые являются, пожалуй, наиболее мощным медиа в стране сегодня. И Андрей Бабиш стремился... Вместе, кстати, рука об руку с Милошем Земаном сменить наблюдательные советы независимых медиа и поставить их, так как он уже поставил до этого много изданий, под собственный контроль. В отличие от еще одной ав ав абсолютно авторитарной соседней страны Венгрии, ему это не удалось за эти годы. И в отличие, скажем, от Польши. Чехия в этом смысле гораздо более крепкая, скажем так, демократия. Главная цель Андрея Бабиша, как говорили его оппоненты, и судя по его политике так и было, это управлять страной как фирмой. Причем, судя по тем скандалам, которые возникли, еще когда он был вице-премьером и министром финансов, речь идет о том, что он, например, часть европейских дотаций направлял вместо поддержки малого и среднего чешского бизнеса на свои собственные проекты. До сих пор является фигурантом нескольких расследований, а европейские аудиторы прямо заявляют, что деньги пошли не по целевому назначению, и Андрей Бабиш должен их вернуть. Соответственно, это испортило его отношения с Европейским Союзом. И через коррупцию, таким образом, как это часто бывает, он свалился в число а, евроскептических лидеров. Нежелание возвращать эти деньги, нежелание соглашаться с требованиями Европейского Союза привело к тому, что он начал говорить о диктатуре Европейского Союза, о давлении на независимую Чехию, а, окончательно в ряды, скажем так, правопопулистов он перешел как раз перед этими выборами. До этого Бабиша и его партия все-таки старались держаться центристской ориентации, но ради того, чтобы победить пиратов, как своих, как в тот момент казалось, главных оппонентов, он перешел к абсолютно шовинистической риторике в отношении мигрантов, Обвинил, обвинил пиратов в том, что по указке мировой закулисы Европейского Союза, Сороса, неважно там кого, каких-то злобных сил, они пытаются якобы заселить Чехию э, мигрантами из исламских стран, которых в Чехии вообще нет, в принципе нет. А, <coughs> при этом у украинцев и вьетнамцев, которые массово работают, в том числе на предприятиях самого Андрея Бабиша, он... При этом совершенно ничего не говорил. Таким образом получается, что это представитель крупного бизнеса, который пытался в рамках Европейского Союза, по сути дела, закрыть чешский рынок, превратить страну в такой свой небольшой доходный бизнес, торговать наружу, но в Чехии, чтобы максимум товаров было от производителей его же фирм. Это очень хорошо видно, как количество продукт, продукции, продовольствия повышалось. Но при этом а это человек, который утверждает, что он справился с пандемией успешно. При этом это человек, который не был, вот тут мы переходим уже к российской теме, не был ориентирован на Кремль никак и никогда. У него, в отличие от богатейшего человека Чехии, погибшего недавно, Келнера, не было бизнеса в России никогда. А для Андрея Бабиша принципиально это именно бизнес. Соответственно, он мог договариваться с китайцами, он мог договариваться с Кремлем по каким-то вопросам, но для него это не было принципиально, он не ориентировался на Кремль, в отличие от Милоша Земана. И именно поэтому, я думаю, стало возможным вот этот вот громкий скандал с обвинением российских агентов в организации взрывов на складах военного имущества в Чехии, в гибели двух чешских граждан и так далее. Но правительство Бабиша в целом было вполне лояльное к Кремлю. Не сказать, что вот прямо ориентированное на него, как, например, в соседней Венгрии. И при этом не, анти, не жестко антикремлевская, как в соседней Польше. Но по многим вопросам до скандала в Вербетицах наблюдалось практически полное взаимопонимание. Буквально за несколько недель до скандала, например, из Министерства промышленности Чехии был уволен главный куратор атомной промышленности, который выступал категорически против участия Русатома в сделке по достройке АЭС Дукованы, нет, которая должна была дать... там ну, как минимум, с десяток миллиардов евро э, в кассу Росатома. Оппозиция в этот момент выступала категорически против участия как российской, так и китайской стороны, говоря о том, что это будет долгосрочная угроза интересам Чехии и безопасности Чехии. Соответственно, <coughs> Бабиш в этом смысле человек, которого вообще мало интересовала внешняя политика. И с этой точки зрения он был удобен лоббистам интересов Москвы, с одной стороны, но с другой стороны это позволяло Чехии балансировать и не скатываться в ряд, скажем так, государств политически зависимых отчасти от Российской Федерации. Тем не менее, накануне выборов от чешских комментаторов можно было... Услышать, собственно, такие комментарии и эпитеты, вот это буквально вот цитату я сейчас зачитаю, да. «Выбор своей судьбы, выбор между Западом и Востоком, выбор между возвращением Чехии в демократическую Европу или ее окончательным дрейфом в сторону Орбановской Венгрии в железные тиски России и Китая». Я вот а, неоднократно бывал в Чехии, очень люблю вообще приезжать туда погостить, и вот у меня складывалось ощущение, что Чехия достаточно такая свободолюбивая страна, свободная, с таким духом свободы. Действительно ли стоял перед этими выборами такой вот выбор, который вот я зачитал в качестве цитаты? Я бы сказал, что в значительной мере да, хотя, конечно, сторонники праволибералов и леволибералов несколько преувеличивали риски, но это, естественно, в условиях политической борьбы. Чехия давно, в первую очередь по линии президентских выборов, это хорошо видно, расколотая страна, как многие другие государства Центральной и Восточной Европы. А в самой Чехии это называли борьбой гулиша с салатом и пиво с вином, его кафе, как называли всю, так сказать, условно -интеллигент, интеллигентско-либеральную оппозицию. И сельской господки, то есть маленького трактивчика деревенского. И до этого сельская господка в течение практически 10 лет одерживала одну победу за другой. При этом страна оставалась расколотая приблизительно напополам. А в этот раз произошла, по сути дела, буржуазная контрреволюция против популистов. А левопопулистов, правопопулистов в данном случае не очень важно. Собственно, правительство из них и состояло. Младшим партнером Бабиша в этом правительстве были социал-демократы, а опиралось оно на поддержку вообще коммунистов. Без него оно не могло бы существовать. Ни коммунисты, ни социал-демократы в парламент не прошли. Я думаю, это заслуга чешского малого и среднего бизнеса, который раньше поддерживал социал-демократов достаточно стабильно. А в этот раз категорически прекратил это делать. Пострадали за время ковида в огромном количестве работники, наемные работники предприятия. Они также перестали голосовать и за левых, и за бабиша. И даже пенсионеры. Нет, которым добавляли пенсии в классической совершенно вот этой вот системе, как в Российской Федерации, ближе к выборам, Нет, не очень голосовали стабильно за правящую партию. Но главное, это богатое предместье крупных городов. Именно они, судя по данным чешских социологов, вынесли бабиши в последний момент и дали те самые чуть более полпроцента которые и обеспечили победу оппозиционной коалиции. То есть, по сути, в Чехии произошла, повторюсь, буржуазная революция. А буржуазная революция, естественно, ориентируется на так называемые традиционные европейские ценности, на либеральную демократию и так далее. Действительно, если бы Бабиш остался у власти, риски превратиться во вторую Венгрию резко возрастали. Это было видно и по предвыборной кампании, по тому, как он ее вел, потому насколько она была популистской, насколько она была шовинистической, и насколько близко он по своим заявлениям подобрался к классическим местным правопопулистам, которых возглавляет, это такой отдельный анекдот чешской политики, Томио Акамура, чешский гражданин японо-аравского происхождения, как он сам говорит. Вот. Теперь, по сути дела, произошло, кстати, удвоение Акамуры, как шутят чехи, потому что в парламенте будет сидеть и он сам, и его брат, выступающий за либералов. Нет. Так что разворота в сторону Москвы или Пекина не произошло, а вот японцы свое влияние явно усиливают. В контексте вообще роста левых популистов, правых популистов в разных европейских странах, пример Чехии в этом плане, это важный сигнал Европе? Я подозреваю, что да. Нет. Мы, конечно, будем еще смотреть, что будет происходить в ближайшее время в той же Венгрии, где оппозиция пытается создать э, единую коалицию для борьбы с Виктором Орбаном. Мы увидим, что будет в следующем году во Франции, но я подозреваю, что э, ковидная эпидемия в итоге в Европе вначале привела к резкому росту популярности популистов, потому что люди были испуганы и готовы были верить в любые красивые обещания. А сейчас в итоге привела к обратному эффекту, к снижению популярности популистов, к воз... в возрастанию запроса на ответственную политику. Ответственная политика связана с разрушением демократических институтов, со свободой медиа, с защитой малого-среднего бизнеса, возможно, с другой налоговой политикой. Последнее время вся Европа потихоньку катилась в сторону повышения налогов и такой бюрократизации. Возможно, сейчас будет тоже заметный существенный откат. Я думаю, что это мы еще увидим по Словакии и Польше польши Польше тоже предстоят парламентские выборы, и там уже началась потихоньку к ним публичная подготовка. Нынешняя правящая там партия «Право и справедливость» в последнее время ведет себя как классические правопопулисты, поэтому не исключено, что их рейтинг начнет ближе к выборам падать. То есть, это такая волна. Захлестнет она центральную Европу или нет, будет понятно, ну, я думаю, в течение ближайших двух лет. Мы уже упомянули о несколько натянутых в последнее время отношениях между Кремлем и Чехией на фоне вот тех же самых взрывов на военных складах. В, связи, вот в том случае, если сейчас правительство в Чехии будет формировать вот это вот новая коалиция, новый альянс вместе, стоит ли ожидать еще большего обострения отношений? Думаю, что да. Судя по тому, какие кандидаты внутри этой коалиции, по крайней мере сейчас, обсуждаются в качестве министра иностранных дел, а мы понимаем, что это парламентская республика, и министр иностранных дел решает приблизительно процентов 70. Еще 30 делят между собой премьер-министр и президент в отношении внешней политики. Так вот, там обсуждается даже господин Колаш, староста, то есть глава муниципалитета Прага-6, тот самый, который активно выступал за э, э, демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге, с чего, собственно, и началось вообще в целом все нынешнее обострение российско-чешских отношений, э, докатившееся в итоге практически до заморозки. Если этот человек возглавит чешский МИД, можно быть уверенными, что эмоциональная реакция уже просто на само это решение со стороны Кремля будет предельно жесткой. Но если и возглавит более профессиональный с точки зрения дипломатических отношений кандидат от э, движения старост, которое избралось вместе с пиратами, и на самом деле по численности, по своей по, на втором месте, по сути дела, находится в э, правящей коалиции, потенциальной новой. Из, из числа бывшей оппозиции, то там кандидатом является человек, работавший в Вашингтоне, в миссии он в Косово, то есть человек, явно занимавшийся проектами, которые, как минимум, не нравятся Российской Федерации, жестко достаточно в отношении нее настроенный, классический такой региональный политик, долгое время бывший мэром одного из крупных чешских городов, соответ... с фамилией, кстати, Дворжик. Его нетрудно будет запомнить, это тот редкий случай, когда а, чешская фамилия, которая более или менее известна всему миру, как если бы в России Чайковского назначили главой МИДа. Вот. А, я думаю, что оба этих человека абсолютно окажутся неприемлемы для Кремля, и это будет сочтено как негативный сигнал. Что произойдет дальше, трудно говорить, потому что, по сути дела, Москва больше, ну, практически полностью исчерпала э, лимит для давления на Чехию, еще до Вербетец. Именно поэтому, по сути дела, она потерпела поражение в дипломатической войне и вынуждена была согласиться на чешское требование о приоритетном представительстве в дипломатических э, миссиях, то есть э, на высылку большей части российских дипломатов из Праги. Соответственно, санкции Москва ввести не может, потому что она отстрелит в себя одну ногу. Чехия — это огромный источник технологий и технических всяких разнообразных устройств, которые закупаются Россией. На территории Чехии активно действует Росатом, у которого здесь свои предприятия, за счет которых он снабжает в том числе российские свои компании какими-то, техническими устройствами и свой зарубежный бизнес. И это не касается не только «Росатома», есть и другие российские компании, которые работают в Чехии. Соответственно, что остается? Будут, скорее всего, вот эти вот классические, уже ставшие, к сожалению, классическими для российского МИДа, скандальные заявления, какие-то персональные санкции – вот этот вот э, список недружественных государств, где маленькая Чехия гордо расположилась рядом с Соединенными Штатами Америки, очевидно, представляя для России такую же угрозу. Нет, э, я думаю, что это приведет в итоге, и я думаю, что многие это в Чехии уже начинают понимать, к росту влияния Чехии в Центральной и Восточной Европе. Потому что если э, тебя выбрала своим ключевым врагом такая большая и влиятельная страна, это автоматически поднимает, скажем так, твой авторитет среди окружающих. Так в свое время было с Грузией при Михаиле Саакашвили, когда из, прямо скажем, заштатной региональной державы она на какое-то время превратилась в центральную для региона страну. То же самое может произойти и с Чехией. И нынешние чешские власти который, скорее всего, эту власть после выборов удержат, не дадут ее сохранить Андрею Бабишу, успешно, я думаю, эту возможность реализуют. Тем более, что потенциальным премьер-министром является Петр Фиала, политолог по образованию, прекрасно понимающие, что такое авторитарные режимы, как они функционируют и почему надо аккуратно, мягко говоря, выстраивать свои с ними отношения. Ну и в заключительной части хотелось бы про Австрию тоже немного. Вот тут такие же тенденции, да, как и во многих странах, с одной стороны Австрию, захлестывает, захватывает и уже давно, наверное, так называемая шредеризация, да, то есть есть немало этих примеров. И вот Александр Шаленберг, который собственно, и стал сейчас канцлером. С одной стороны, он заявил о том, что будет продолжать сотрудничать с Курцем, консультироваться в каких-то политических вопросах и вообще даже назвал те обвинения коррупционные, которые выдвинуты против него, ложными. С другой стороны, в белорусских телеграм-каналах можно по поводу назначения Александра Шаленберга обнаружить такую достаточно нескрываемую радость, поскольку, как они считают, Шаленберг гораздо больший сторонник принципиальных санкций по отношению к режиму Лукашенко. Действительно ли поменяется что-то со стороны Австрии, по крайней мере, может быть, на уровне риторики, по отношению как к режиму Лукашенко, так и к Путину? Я полагаю, что изменения будут. В принципе, даже сам Курц уже постепенно отходил от такой политики активного взаимодействия с Кремлем и активной поддержки Кремля. Было несколько вопросов, по которым Австрия, сотрудничала с Россией достаточно активно. В первую очередь это ГАЗ. Нет, она рассчитывает стать после запуска Северного потока-2 по сути главным хабом газовым в Центральной и Южной Европе, отчасти Южной, а может быть и в Центральной и Западной, даже оттеснив Германию, там идет активная конкуренция. И тот же Шаленберг... Говорил, что нельзя увязывать санкции против России с санкциями против «Северного потока-2». С другой стороны, действительно, Шаренберг, в отличие от Курца, который, кстати, был его начальником в свое время в качестве министра иностранных дел, гораздо жестче высказывался в отношении Белоруссии. А Австрия, надо напомнить, второй по важности торговый партнер Беларуси после России – как раз-таки. И именно в Австрию в свое время, как ходили слухи, находясь под санкциями, ездил кататься на горных лыжах Александр Лукашенко. Так что Австрия была предельно лояльна к белорусскому режиму нет, все эти годы. И да, судя по всему, это будет меняться. А что касается возможного влияния Курца на Шаленберга, Тут все достаточно тоже сложно, потому что однопартийцы Курца, судя по всему, слегка устали от его практически диктаторских внутри партии замашек. И не исключено, что Шаленберг будет проводить значительно более независимую политику, чем многие от него ждут. Конечно, Курц рассчитывает, что он остается лидером партии, будет приблизительно как Качинский в Польше, не являясь в формально не занимая формально никакого глав, важного государственного поста влиять на всю политику страны в целом, но я полагаю, что этого не будет, и а, его же собственная партия будет против него использовать, скажем так, возможности коалиции с другими партиями, и, соответственно, Австрия станет значительно более про-евросоюзовская, с учетом того, что сейчас она однозначно нет, при Курце относилась к числу главных евроскептиков и постоянно ставила под сомнение и европейские санкции против России, и европейские санкции против Беларуси против жестких, нет, именно, именно Курц выступал, и европейские ценности на самом деле Поскольку Австрия категорически выступала против многих предложений в рамках пандемии коронавируса, связанных с солидарностью внутри Европейского Союза. Ну и... Совсем последнюю уже, не совсем даже, наверное, по повестке, просто решил, ну, в контексте, опять же, прошедших чешских выборов и, наверное, выборов последних нескольких лет в разных европейских странах. Вот пару лет назад, примерно, Михаил Ходорковский написал поворот, точнее, статью про левый поворот в России. Другой известный политический деятель, который находится сейчас в тюрьме, Алексей Навальный, его многие обвиняли или, по крайней мере, замечали такое, что он в последние годы также изменил свою риторику на такую более левопопулистскую. А Европа в контексте последних выборных кампаний, она, на ваш взгляд, больше левеет или правеет? Я думаю, что вот если говорить о последних кампаниях, то, наверное, скорее правеет. И... Как это не смешно говорить с учетом квази-выборов в России. Нет. Даже по России мы видим, что Россия остается в этом смысле частью Европы. И запрос на какую-то ответственную, условно-либерально-консервативную да, политику, он существует и в России. Властями он, конечно, удовлетворяется в виде фиктивной партии «Новые люди», которая прошла в Государственную Думу, слепленной в администрации президента. Но она ведь слеплена не на пустом месте, а под запрос. И запрос, очевидно, такой существует. В, например, мы видим Францию, где в следующем году должны пройти президентские выборы. И после предыдущих выборов все были уверены, что там будет два радикальных кандидата, которые могут побороться между собой. Марин Лепен и... Представитель левых сил, который в итоге сейчас уже не имеет достаточных рейтингов. И на самом деле левые во Франции снова разобщены и слабы. И левых, по сути, представляет отчасти действующий президент скорее. Соответственно, в условиях, когда левые не защищают в пандемию интересы, наиболее слабых слоев населения, а это происходило в Европе повсеместно, а выступают просто за как можно больше жест, более жесткую регуляцию, мы видим, что в целом запрос на левых снижается. Даже в Германии левые, то есть социал-демократы, победили не столько потому, что они левые и социал-демократы, а как раз потому, что они левые весьма условно, а лидером их является потенциальный будущий федеральный канцлер Шольц, который представляет из себя классического совершенно управленца, нет, совершенно не, не левого типа, мягко говоря, нет, э, финансиста и так далее. Так что я думаю, что вот такая классическая именно левая риторика, она сейчас не в чести. Политолог Иван Преображенский был сегодня гостем канала Форума Свободной России. Иван, спасибо вам большое. Спасибо вам. Этот эфир для вас провел Дмитрий Семенов, и я прощаюсь с вами до следующих выпусков. До свидания.